И всем доброго времени суток, ребята, с вами я, Ванёк, мы с вами продолжаем пытаться играть и проходить Saints Row the 3 Saints Row 3 часть, если что, Если кому-то неизвестно, что я сказал, то что то это игра компании THQ, ну, Volition, Havoc, Bing Video, Speed, Speed 3... В этой функции сохранении, когда этот индикатор появится на экране, ваша игра сохранится. Так, настройки, стоп. Игра, графика, звук. Так, звук, общая громкость ну на 0, музыка, самое главное 0, речь на 80. Так, на escape. так и <coughs> на escape. ладно, так, стоп, я хочу... А, ладно, пофигу, все. продолжаем, короче, мы с вами играть в Saints Row Третья часть, как бы, как мне кажется. Не, ну могли бы немножко на Ютубе там музыки разрешить? А то я, как бы, играю без музыки, мне не вообще что то это как-то не нравится. Ой, блин, девушкин-кошкин. А, у меня же, у меня что, чё? о у меня есть? Ёлочкин кошкин. Гараж. Гаражик. Saints Row. СТ. Крисер. Торч. Нет. Angry Tiger нет. Секси Китин нет. Кстати, посмотрите на какая красивая, сексуальная котейка. Грустная панда. Так. Одна. надо на то будет нажать и выбрать себе задание. Так, ну, М да, на табуляцию надо нажать, миссии, контроль над городом, М -м пирс. Ну, давай так. Бизнес. We'll nope. Гараж. Торчин well, Я не слушаю музыку, поэтому нет Вот, а вот на Нагорес, кстати, есть Извиняюсь, ребятки, у меня тут Прикольная машинка, чё Морлинг Старый Миллиметраж, два колеса. Встречки, по валим, валим, валим, валим, на гельке, гельминтваген, ваги, ваги, на тельке. Рядом с Френдли фаром, кстати, встретились мы с Пирсом. Ага. А, да, то есть тут же подъехал Пирс. Черт, ну... Так, стоп. Френдли фар, А-а-а. Будет скидка. Пойдем, не движемся, будет давать вам некоторую сумму день, каждый час и... Пирс, мы бежим сюда, блин. Не буду лучше тут включать музыку, потому что, ну, сам понимаете... А я, может быть, радио-то не отличал, Собственно. Собственно. Извините, на горе я тут использовать не буду, потому что реально милицейские... Ай! Yeah. Извиняюсь, ребят. А, -а, а Понял, что собирать буду. Пирс, что это за фигня? Это... Это мои хобби. Ну ладно, не останавливайся с этим. Это коллекция! Ну, кажется, ну людей свои увлечения есть, поэтому на перс тоже нельзя наговаривать, что он... отправлять в усадьбу. А, вот этого сейчас купим. Усадьбы Хаммербека. Пройти на КТ контрольный точку. Приобретите у да я уже приобрел Выполните операции банды. на горе, люди, да отцепить вы от меня, ага, дж. Вот этот вот можно было бы еще Вот этот вот магазинчик купить бы, ну... Я не знаю, сейчас говоря. Вот реально... Ами курва. На крах до Ай, пирса, что ли? Расстреляли, ага. Держись подаш к месту проведения, иначе все, все сбегут. Так, ладно, повторить КТ с контрольной точки. Это, наверное, это же место. Держитесь ближе к месту, к этому Лоханскверх. А, не, понял, ну где? Ладно, like без моей, Без моей точил справишься, без торча. Сейчас. Побежали, побежали, побе, побе, побежали, побежали. Так, по Нету.. Нету, нету, нету, нету. Не, и это не то, что я была вам, так скажем, вставка в то, что я ненавижу проституток. Я их очень сильно люблю. Девушки, я вас очень сильно люблю. И боюсь потерять, но... Пирсну, садись давай, мать. Еб... Пирсну, блин, садись ты, девушки. А, ну ладно, ты сел в свою тачку. Пирс там, св... пирс там на своей волне, короче, а я на своей. Едем, едем, едем, едем, мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранее. Мы отчаянно ворвемся прямо на снежную зарь. Пирс, ты... А, нет, Пирс свою тачку съел тут. Самое главное, чтобы пирс не начинал барагозить. No так, сейчас. Тест-10. А-ля ультимакс. возьмем. Да блин, да еб... Же, мать, женщина, вы чё сделали-то? Вот, смотри, перегородила мне с собой, мне в путь. Сюда. А я ж очень сильно хотел эту миссию сделать. Так что никто не пострадал. Как бы? Окей, где садимся. Перс, давай с садись с феникса. Нажмякли, конечно, он знает на машинку. Просто без башни, без башнишая игра. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ты мне поможешь, а? Mm, сейчас поеду. помогу, да, давай, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас помогу. Надо убрать.